Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема миопатия. Мы получаем много вопросов об этой болезни от вас и сегодня решили рассказать о миопатии простым понятным языком. Миопатия – это группа заболеваний, в основе которых лежат нарушения обмена мышечной клетки. В результате этих нарушений мышечная клетка полностью или частично теряет свои функции, нарушаются процессы сокращения, нарушается движение. Таким образом, человек становится инвалидом. Что же лежит в основе этих нарушений? На сегодняшний день выяснено, что это дефицит белка дистрофина. Белок дистрофин, как кирпичик, входит в состав клеточной мембраны. Когда возникает его дефицит, клеточная мембрана получает дефекты, то есть в ней развиваются некоторые трещинки, так называемые. Она теряет свою функцию. Основной функцией клеточной мембраны является поддержание внутренней среды клетки. Внутренняя среда клетки, ядро, цитоплазма и форменные элементы должны всегда располагаться в постоянной поддерживаемой среде, окруженной мембраной, отграниченной от окружающей среды. Так вот, когда теряется функция мембраны, в ней возникают вот эти дефекты, о которых мы с вами сказали, то обмен мышечной клетки нарушается. Если нарушается обмен, баланс белков, липидов, микроэлементов нарушается внутри. Это приводит к постепенной гибели клетки. И развивается некроз. Вот эти зоны некроза, которые со временем увеличиваются, приводят к тому, что мышечная ткань страдает, функция ее сокращается. В результате всех перечисленных патологических процессов происходят нарушения, которые внешне мы видим как нарушение функции движения. Человек ослабевает, у него нарушаются функции ходьбы, сложнее двигать конечностями и таким образом формируются все симптомы миопатии. Что же происходит еще? Какие патологические процессы возникают на фоне нарушения обмена веществ? Первый, как мы с вами сказали, это то, что развивается некроз и мышечная клетка отмирает. Второе, то, что не возникают, не нарождаются вовремя новые мышечные клетки. И третье, форма самой мышечной клетки меняется, то есть мышечная клетка становится, они становятся разной формы, становятся разнокалиберными, а разнокалиберные мышечные клетки не могут сокращаться правильно. Вот эти все процессы и лежат в основе развития мышечной дистрофии. В зависимости от того, в каком именно сегменте тела происходят эти патологические изменения, мы будем определять форму миопатии. Их существует несколько. Первое – это проксимальная форма. В том случае, когда поражаются проксимальные отделы тела. Какие же это отделы? Это те отделы, которые максимально приближены к туловищу. Это плечи, тазобедренные суставы и бедра. Вот если патологический процесс, мышечный некроз, начинает развиваться в этих отделах, мы начинаем наблюдать затруднения в ходьбе, сложности поднять руки, сложность поднять ноги, сложность встать со стула самостоятельно. Обычно эта форма встречается при миопатии дюшена. Следующая форма – это дистальная форма миопатии, когда поражаются дистальные отделы тела, наиболее удаленные от туловища. Это кисти, стопы и голени. В этом случае клинически, что мы наблюдаем внешне, что мы видим, у человека теряется тонкая моторика, он начинает спотыкаться, возникает шлепающая походка, стопа вот так вот начинает шлепать, голени истончаются, компенсаторно увеличиваются бедра, и форма ноги меняется характерным образом. Чаще всего эта форма наблюдается при болезни Шаркома-Ритута. Следующая форма, это самая агрессивная, так называемая злокачественная форма когда поражение мышечных клеток в первую очередь затрагивает внутренние органы, те, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность. Если это мышечная составляющая сердца, то начинает страдать работа сердца. И мы тогда с вами увидим сразу признаки сердечной недостаточности, снижение давления, нарушение ритма сердца. Это очень опасное явление, на которое нужно всегда обращать внимание и разбираться, почему они возникают. И вот часто бывает так что эти проявления, они как будто бы камуфлируются. То есть миопатия Дюшена проявляется вот таким образом. Следующая группа нарушений – нарушения в обмене веществ мышечных клеток, обеспечивающих дыхательный процесс. Мы уже с вами когда-то обсуждали, что есть межреберные мышцы и мышцы диафрагмы, которые обеспечивают движение грудной клетки, за которым идет движение легких. Так вот, если поражаются эти мышцы, то начинают страдать процессы дыхания. Сначала это просто незначительная дышка. Потом развивается выраженная дышка, а потом уже возникает снижение уровня кислорода в крови, опасное для жизни. То есть это тоже такие процессы, которые развиваются постепенно, но могут резко ухудшить состояние здоровья человека. Третья форма, центральная, наблюдается чаще всего при миопатии Помпе. Таким образом, мы с вами разобрали три наиболее часто встречаемых формы. Это проксимальная форма, которая характерна для миопатии Дюшена. Дистальная форма, которая характерна для болезни нейромышечного заболевания, которая тоже относится к этой группе заболеваний, шаркомаритута, и центральная, которая характерна для болезни помпе, для миопатии помпе. Вышеперечисленные факты говорят нам о том, что эта болезнь системная и что проявление ее есть внешнее и внутреннее. И несмотря на то, что внешние проявления, может быть, прогрессируют не быстро, всегда нужно иметь в виду, что внутренние органы тоже страдают и иногда могут страдать в большей степени, чем мы это можем себе представить по внешним признакам. Поэтому при диагнозе миопатии нужно очень правильно и быстро выбирать адекватный метод лечения. О том, какие методы лечения миопатии существуют в настоящее время в медицине, мы с вами разберем в следующем видео.